Всем привет! Продолжаем э, знакомиться с SDL, с библиотекой SDL, и это у нас небольшой э, курс уроков по SDL. Взято это все вот отсюда вам, вот поэтому вы не можете не смотреть, а можете перейти по этой ссылке и ознакомиться самостоятельно со всеми этими уроками. Здесь все на английском, но английского здесь не так уж и много, поэтому много и так понятно, и без перевода тщательного. Так вот, так вот, так вот. Ну, а кто желает посмотреть дальше, посмотреть мои видео, то смотрите, конечно же, и лайкайте, и подписывайтесь, и смотрите полностью. Короче, урок восьмой. О чем здесь идет речь? Ну, здесь идет речь о том, что когда мы загружаем какую-то картинку, и когда мы делаем игры, то э, есть небольшая проблемка. Если мы это делаем просто, загрузить картинку и рисуем, то могут быть небольшие проблемы с производительностью. Точнее, я бы сказал так. Э, можно э, что-то сделать, чтобы это работало быстрее. Потому что там в одном месте мы сэкономим какие-то миллисекунды, в другом, в третьем, четвертом. И вот так вот можно неплохо повысить производительность игры. Так вот, фишка в чем? В том, что большинство картинок, вот как вот здесь написано, они в основном в 24-битном формате. Но современные мониторы рисуют все в 32-битном режиме. Соответственно, в чем фишка? Фишка в том, что картинка загружается и в основном для того, чтобы ее перерисовать или либо нарисовать другим размером, требуется постоянное конвертирование. Вот. Поэтому, поэтому у SDL2, SDL2 есть фича такая, вот, которая позволяет конвертировать картинку загруженную в оптимизированный формат. И этот оптимизированный формат позволяет нам очень быстро перерисовывать либо изменять размер картинки. Вот в этом уроке как раз и сконвертируем, то есть загрузим картинку и сконвертируем ее в этот оптимизированный вариант для sdl давайте посмотрим на на, на, на, на наш код то есть он э, похож на предыдущий урок вот похож, что здесь нового, так, нового здесь, вот как раз функция of surface, смотрите смотрите, смотрите, вот он то есть вот здесь мы грузим BMP-шку. так, так, вот загрузили, вот мы получили указатель на нашу поверхность, ну, собственно говоря, грубо говоря, на нашу BMP-шку. Дальше, вот эту вот BMP-шку, вот эту картинку, теперь желательно оптимизировать, то есть конвертировать в оптимизированный формат. И для Yetogo есть вот такая функция sdl convert surface, давайте найдем ее вот здесь в справке. Справки. Ну, сейчас посмотрим. Так вот, смотрите, эта функция конвертирует вот эту вот картинку, которую мы загрузили раньше, и возвращает копию, но э, копию уже э, этой картинки в э, оптимизированном варианте. Да? Вот, соответственно, после того, как мы загрузили, точнее, после того, как мы сконвертировали и все у нас произошло удачно, то есть у нас не было null, ну, нам оригинальную картинку, то есть нам нужно память освободить из-под оригинальной картинки и вернуть указатель на, нашу, на наш оптимизированный вариант. Так, давайте посмотрим эту функцию sdl convert face. Так, используйте эту функцию для копирования существующей поверхности в новую, которая типа есть оптимизирована для блиттинга, ну то есть для вывода, перерисовки или для рейсайза ну изменения размеров во время, ну, во время как бы работы программы. А вот. И какие у нас тут параметры? У нас тут параметры то, что мы конвертируем. Дальше. Это у нас структура для, нового, для новой картинки, то есть параметры оптимизации для новой картинки. Где мы ее берем? Мы берем Screen Face. то есть у нас, когда мы, смотрите, мы создаем экран Create Виду и потом получаем вот это неповерх, непосредственно нашу поверхность. Соответственно, там уже наш экран, у него уже есть какие-то настройки. Какой-то формат, он в каком-то формате. Так вот, вот этот непосредственно формат, вот тут передаются всякие там э, значения, разбирать их не будем, я думаю, в справке вы найдете. Э, вот, так вот, имея параметры нашего экрана, мы говорим, что сконвертирую вот эту картинку в соответствии с этими параметрами, с этим форматом. Соответственно, SDL Conversion Face конвертирует. Так, по поводу третьего параметра, здесь 0. Ну, здесь написано, что этот флаг не используется, и он должен быть установлен в 0. Ну, собственно говоря, у нас так и есть. Вот, соответственно, вот мы сконвертировали картиночку, вот, получили указатель, проверили, все ли в порядке. И, и, и, и. ну, здесь по-хорошему, если 0, то надо было бы возвращать э, вот это, да? Ну, то есть, ну, если не получилось, да, а так получается у нас тут небольшая проблема в коде. Но упор не на это. И теперь смотрите, вот все та же картиночка, только теперь она, наши вот эти картиночки, они э имеют разрешение, по-моему, 256 на 256, но в данном случае они э программно, ну, размер увеличен. Э как мы это сделали? Давайте посмотрим сейчас. сейчас вот, смотрите. Вот здесь, это у нас основной цикл программы, это мы знаем. И теперь смотрите, функция sdl.blit.scaled, с помощью этой функции мы как раз указываем, под какую область нужно, так сказать, проскейлить, то есть изменить размер нашего изображения. В предыдущем уроке давайте посмотрим, что у нас там было. В предыдущем уроке мы просто рисовали, указывали, какую, какую, какую, где, вот, какую картинку и на какой поверхности рисовать. В этом же вот здесь мы непосредственно говорим. Эту картинку на этом экране и на, как ее растянуть. В данном случае растягиваем мы ее на весь экран. Ну давайте сделаем 100-100, вот так вот. То есть в данном случае попробуем ее сделать меньше. Как вы видите, мы ее уменьшили. Соответственно, вот эти вот уменьшения в процессе работы программы, они как раз без конвертирования в оптимальный формат, они могут занимать немного больше производительности, чем в этом варианте, который мы сделали. Вот, вот, вот, вот. Ну, думаю, все. Ну и кому интересно, давайте попробуем все-таки проверить, насколько это правда. Дело в том, что, дело в том, что э, здесь у меня только одна картиночка. И э, какого-то прироста производительности я не думаю, что мы увидим или вы увидите. Но, но э, попробовать стоит. Так, сейчас это за комментарию. То есть я сейчас уберу конвертирование картинки. А, хотя пусть будет. Давайте оставим. Так, конвертирование. Короче, сейчас я изменю и продолжим. Итак, мерю я примитивно, рисуется только одна картиночка и все такое То есть, если бы здесь рисовалось много здесь картинок, если бы здесь динамичная сцена была То есть, постоянно перерисовки, ресайзы были, ну, изменение размеров то это оценить могли бы, я думаю, ну, результаты были бы сразу видны. Но, тем не менее, пробуем следующим образом. Смотрите, что я, что я сделал. Сейчас покажу, сейчас я покажу. В основной функции, где она, вот в основной функции, я просто рисую картинку. Обновляю экран и quit, quit равно true, то есть выхожу. То есть идет один раз отрисовка и Все. В, в loads of Faith, да? Что я делаю? Я возвращаю не оптимизированный вариант, а вот тот первоначальный. Вот я запустил, смотрим по вот этой стоимости. 696 224. Давайте я еще раз запущу. Запущу, а потом а, посмотрим на оптимизированный вариант. Так. И смотрю я на функцию SDL. Вот она, вот она. Ну, 696 тысяч, 1024. UpperBleadScaled. Э, э, ну, это, это, это, где тут, main? Вот, как вы видите, она вроде по-другому называется, но дело в том, что... Uh, вот эта функция. Это просто макрос почему-то, наверное, для того, чтобы сократить uh, надпись, не знаю. Короче, смотрим по функции Upper Blitz Scaled. Короче, все то же самое, 696224. А теперь давайте-ка давайте я перейду вот сюда. И, и, и, и вернем uh, оптимизированный... Ну картинку, оптимизированную картинку. И давайте запустим. Так, запускаем. Было 696 тысяч. Сейчас посмотрим тут, сколько будет здесь. Я не думаю, что будет большая разница. Так. Ну разница небольшая в тысяч, до да, чего-то 10000 чего-то давайте еще раз запустим но это всего лишь одна картинка А если бы здесь было их много там фон задний какой-то там потом еще еще еще то я думаю разница была бы уже более менее тем более если мы экономим в одном месте в другом в третьем четвертом то, короче 600 все то же самое да на тысяч каких-то там единиц вот ну, как вы видите, оптимизированный вариант все-таки рисуется э, э, с изменением размера быстрее. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и смотрим видео полностью. Более того, не переключайте рекламу. Ну, теперь точно все. Всем пока.